Всем привет! С вами канал Исрайев. И наконец у меня на канале 200 подписчиков. Ай. Да ладно. Итак, я хочу разыграть обычные призы, как и на тот конкурс. Кстати, это второй уже конкурс, получается. Первый был на 50 подписчиков, второй уже на 200. Да, ну так-то недолго времени не прошло. В общем, скоро вы узнаете, что я буду <смех> закрывать. Итак, правила конкурса. Если вы прослушаете, то все ссылки и правила будут в описании. Третье место. На третьем месте у нас стоят шари Орбис. Наверное, каждый знает, что это такое. В общем, это шарики, растущие в воде. Итак, а мы движемся уже ко второму месту. Итак, на втором месте стоит ножка кредитка В общем, это обычная карта, которая трансформируется в ножек. А сейчас барабанная тревога. Даю подсказку. вы это, наверное, не видели. Это есть у блогеров. Она стоит на диване, висит на стенке, круглая, желтая. Ну, когда я сказал желтая и круглая, наверное, вы уже догадались, что это смайл эмоджи. Мы ее, конечно, заказали недавно, почему она примерно вот такая. Она такая мягкая пушинская. Ха-ха-ха-ха, э? я пошутил. В общем правила конкурса: вы должны быть обязательно подписанными на следующие каналы, которые будут в описании. Второе, вы должны поставить лайк этому видео. Третье, вы должны написать любой хороший комментарий, неважно какой он будет, главное, чтобы он был хороший. Помни, если ты напишешь классный комментарий, то ты попадешь в следующее видео, как комментарии, которые будут высвечиваться далее.